И сейчас я предлагаю ради фана послушать и посмотреть клип некой начинающей певицы, которая именует себя Самсонова. Напишите в чате, слышали вы про такую певицу, знаете или нет. На канале Элла у нас есть такая тема, как Элла Ап. То есть, если вы начинающий артист, певец, вы можете им отправить свой клип, и они его поставят. Ну вот давайте посмотрим, что у нас здесь. 181 лайк. 2948 просмотров, 35 дизлайков. Ну, не так и много дизлайков. А что пишут? Смысла в песне никакого. Совершенно девушка красивая. Могла бы лучше петь для каких-либо фильмов. Но эстрада сейчас бездарна, увы. Типа попу показывают плохо, попу не показывают опять плохо. Так, петь шепотом сейчас модно. Или денег на микрофон не хватило? Господи, сколько хейта. Так, так, так, шепчущие звезды. Но видите, тут кому что, кому что. Клип мне понравился, молодец. Но это, скорее всего, может быть, кто-то из друзей так, знаете, написал такой достаточно большой комментарий. Но комментарий, в принципе, ну 21 не очень много, да? Давайте посмотрим, послушаем, потому что вы знаете, вот не для того, чтобы кого-то оскорблять или что-то тут сейчас говорить, как все плохо, хочется посмотреть и, в принципе, может быть, сделать отдельный эфир по начинающим звездам а для того, чтобы вы, когда делаете свою музыку, обращали внимание на определенные моменты. Так, смотрите. Это явно у нас за границей, скорее всего, Штаты. Значит, песня «Я буду искать тебя». Ну вот, видимо, она. Смотрите, первое впечатление, да, симпатичная девочка, красивая локация. Сейчас многие думают, что если они возьмут красивую локацию, сами там принарядятся, да, то все будет круто. Но, конечно, видно, что есть скованность некое в движениях, да, такая вот... Ну, видно, что человек начинающий, да, что это не ее там пятый или шестой клип. По вокалу, по вокалу. Смотрите, начала она в вокальном носе матовым сочетает субтон и затем местами приходит на микс, но мне кажется, у нее сам по себе голос такой достаточно микстовый. Так, вау, разберите первый донат, Валерия разберите Кипелова. вокал Валерия Кипелова. Крутяк Кипелова я обожаю и с удовольствием разберу, но вы мне напишите конкретную песню, прям конкретную песню мне напишите. В чат можно без доната, да, можно без доната, если не напишите, но ну, я выберу тогда «Сама». Можете в чатик мне написать «Кипелова», я просто обожаю. Давайте мы закончим с «Самсоновой», и после этого, да, я разберу вам «Кипелова». Смотрите, то есть у нее, мне кажется, сам по себе голос микстовый. И вот когда она выходит на высокие нотки, она туда добавляет воздух, делает такую мягкую подачу. Да, сейчас, в принципе, модно петь мягкой подачей, воздушной и так далее. И получается такое звучание. То есть, ну, голос очень такой у нее завоздушенный. Так, мышка вернись сюда. Угу. Ну, и еще... Есть ощущение, что м -м -м. Микстовый звук, очень микстовый. Даже немножечко смеши, носовой. Прошу не а здесь украшу прошу И по телу. Вот вы знаете, чего мне здесь не хватает? Мне не хватает здесь динамики. Вот мне не хватает здесь динамики, ребят. Чем отличаются песни известных вокалистов от малоизвестных? Тем, что у известных всегда будет какая-нибудь динамика. Здесь песня вся спета однообразно. Я не помню, рассказывала... Ну, когда-то я про это рассказывала, но давайте вам расскажу, не факт, что вы слышали. Несколько лет назад я была приглашенным спикером на конференции Коллизиум. Это такая крутая конференция в мире музыки. Ну, если вы хотите стать певцами-артистами, вы должны про нее знать. я постоянно про нее везде там в соцсетях рассказывала. Так вот, я проводила мастер класс по вокальным приемам и так далее. Собралось достаточно много начинающих, ну и не совсем начинающих, да, ребят, которые занимаются музыкой. И после того, как я им рассказала коротко о вокальных приемах, я говорю, ну давайте теперь я буду слушать вашу музыку и делать анализ, да, давать рекомендации. Что у нас получилось? То есть в основном у всех был, да даже не в основном, а у всех был вокальный нос, но максимум микс на высоких нотах, либо его какое-то подобие, да, стремление. И я говорю... И... Эти артисты, но ну, они были все неизвестные. Ну, потому что известный артист, скорее всего, не пошел бы на конференцию Колизиум, он бы был где-то на гастролях. Да? Ребята пришли, чтобы узнать, там, вот, как продвигаться и так далее, завести какие-то знакомства. Ну и, конечно, когда был мастер-класс по вокалу, они все набежали и показывали свои работы. И мы пришли к выводу, что все поется очень однообразно. И были звукорежиссеры в аудитории, они меня поддерживали, говорили, что да, нужна вокальная аранжировка. Что удивительно, один человек, там, ну, может быть, из 15 присутствующих, 20 вот артистов, вокалистов, пришел потом на индивидуальный урок и то, пришел только на один урок, потом куда-то он растворился, то ли два урока он взял по скайпу. Поэтому, ребят, ну, как бы, блин, надо работать над вокалом. Вот, реально надо работать над вокалом. И вот девочка, это Самсонова, да, у нее, в принципе, есть потенциал. Понятно, что может быть голос не очень сильный, а может, она его просто не показывает. Вот здесь прям хочется вот этот, я буду искать тебя, вот как у Люси Чеботины, например, да, мягкий куплет, и потом мы выдаем мясцо на припеве. Вот мне здесь прям мяса не хватает. Вот хочется здесь прям, чтобы она спела. Я буду искать тебя, что-нибудь такое. Ну не знаю, вот вам хочется или нет. Может быть, может быть, конечно, она здесь не пойдет, но мне прям хочется мягкий куплет, а потом я буду искать тебя и так далее, да? Дальше я не запомнила. Я Буду искать тебя Там и ты уже на все готов Ну что-то такое, да? Вот не хватает динамики Как вы думаете, напишите в комментариях Да, здесь ушла на Буду в головку Все круто, но представьте, как бы это было На контрасте, допустим Если бы она дала вот такой жесткий микс А потом пошла куда-то там в голову Было бы гораздо круче, вот правда Ну, и смотрите, клип получается однообразный. Просто девчонка ходит по городу, и она даже не ищет его. Я думала, она будет реально искать и найдет в конце, да. Ну, мы конец еще не посмотрели, но по сути, как бы просто девчонка крутится перед камерой. Все. Красивые картинки. И обратите внимание, что достаточно мало крупных планов. А для начинающего артиста, вот на мы тоже про это говорили, когда ну, была тема про клипы, что необходимо сделать много крупных планов в первом, в втором, в третьем клипе, чтобы запомнили ваше лицо. Вот я не запомнила лицо, хотя девчонка реально ну, симпатичная. Почему не сделали крупные планы, мне понятно. Фигура, ну как бы у нее окей, нормальная. Ну, ничего такого сверхвыдающегося, да, нету там ни спереди, ни сзади. Вот, все. И ничего, никого она не нашла по итогу. То есть смысла в клипе ноль, да? И если уж делать клип с красивыми картинками, то давайте тогда уж делать, ну... Как вот Ханна делает, у нее там 25 тысяч разных луков, и это все супер стильно, а здесь, ну, просто девочка достала лучшие вещи из своего гардероба, ну, извините, что я так называю, девочка, да, это не пренебрежение, ну, просто девушка, не знаю как назвать, молоденькая она совсем, а, достала вещи самые лучшие из своего гардероба, ну, или одни из лучших, ну, и покрутилась в красивых локациях, да, причем локации, ну, тоже можно было бы как-то выбрать поинтереснее, больше крупных планов. Ну вот, согласны или нет. Кто-то пишет, что у нее зажимы, ей нужен курс возрождения природного голоса. Но это факт, ей нужны грудные звуки, грудной регистр обязательно ей нужен. Добавить его нужно в звук, и будет все круто. То есть то, что она делает вот такой мягкий микс с воздухом, это на самом деле не каждый может. У нее это, видимо, природно так есть. Ну, напишите там ей в комментариях под видео на Элла, да, идите на уроки Канни Камлевской вот, Может быть, мы из нее что-то сделаем. А вообще, вы знаете, вот прикольно, надо, как говорится, чего? рушить стереотипы, надо мне ее найти в соцсетях и ей написать, предложить ей вот такое, ну, как бы, сотрудничество, коллаборацию, сделать ей крутой голос и пусть, как говорится, движется вперед.